Новый российский истребитель Су-32 может стать последней модификацией Су-27. Российские ВКС получили на вооружение первые тяжелые истребители Су-32. Данный самолет, превосходящий по маневренности и выносливости любой западный истребитель, может оказаться последней модификацией истребителя Су-27, пишет автор для американского издания Military Watch Magazine. Российские ВКС начали получать новые истребители Су-30-2, партия самолетов прибыла в Калининградскую область для вооружения морской авиации Балтийского флота. Это первая поставка новой модификации основного истребителя российских ВКС Су-30, который поставляется в войска с 2010 года. Новый истребитель объединил базовую конструкцию Су-30 с функциями еще одного российского истребителя Су-35. За счет установки двигателя AL-31F1 и радара Irbis su 30 м получил превосходные летные характеристики и возможность засекать и поражать самолеты противника на гораздо большем расстоянии. Новый двигатель с управляемым вектором тяги обеспечивает улучшенную на 16% тягу по сравнению с базовым, а также более экономично расходует топливо. По маневренности и выносливости на сегодняшний день Су-30-2 превосходит любой западный истребитель, а дальность поражения в 400 километрах ракетами воздух-воздух превышает аналогичные показатели западных машин почти вдвое. По своей сути, пишет автор, Су-30-2 является модификацией советского тяжелого истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27, по классификации НАТО «Фланкер», впервые поступившего на вооружение в 1985 году. Именно от него новый Сухой унаследовал большую дальность полета и высокую маневренность. Первую эскадрилью су 30 разместят в Калининграде, где они заменят уже устаревшие Су-27. В перспективе все стоящие на вооружении Су-30 будут модернизированы до уровня Су-30-2. Однако в су 302 может оказаться последней модификацией исходного истребителя, поскольку российские ВКС постепенно переходят к новому поколению самолетов на платформе Су-57 и, возможно, более легким истребителем на платформе Су-75 Чекмейт. Подводит итог автор. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик. Рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.